Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как прошел Совет ректоров Татарстана, который наметил совместные действия по созданию единого научно-образовательного центра в целях повышения конкурентоспособности Республики Татарстан. Напомню, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров является председателем Совета ректоров Татарстана. Мы также вам расскажем об уникальной технологии реабилитации пациентов со спинальной травмой, которую внедрили ученые клиники соединенные штаты Америки, ученые Казанского федерального университета, при участии Дальневосточного федерального университета. Общие подходы к оценке качества кандидатской диссертации обсуждали в Казанском федеральном университете с основателем диссернета Андреем Заякиным. Мы также вам расскажем об уникальном проекте «Предотвращение деградации почт» в тренде меняющихся климатических условий и современности, которую разрабатывают ученые Казанского федерального университета. В преддверии празднования 215-летнего юбилея университета ректор Ильшат Гафуров за счет личных средств подарил музей университета фортепиано компании Селлер 1930 года. Напомню, что в ноябре ожидается празднование 215-летия Казанского федерального университета. Ну и вновь о рейтингах, поскольку ведущее британское агентство Times Higher Education опубликовало свои данные за этот год. Казанскому федеральному университету удалось сохранить свои позиции на уровне прошлых, прошлого года, 601 и 800 позиции. При этом надо отметить, что ему также удалось подняться на одну позицию среди российских вузов.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 говоримся таким образом, что сформируем определенную группу из специалистов наших университетов, да, которые посетят и национальные исследовательские два наших вуза, другие вузы и э, наш университет, и, э, потому что, еще раз говорю, я с этого начал, каждый из нас тратит свои ресурсы, кто-то больше, кто-то меньше, и все мы пытаемся делать э, ну, так самос, самостийно, да, суверенно. При этом прячем что-то от друг от друга, в конце концов мы повторяем и ошибки друг друга, и лишние траты идут. Поэтому есть предложение, если вы поддержите, уважаемые коллеги, вот руководителям ЦИТов, у разных университетов они по-разному, то есть людей ответственных вот за эту работу, может быть на уровне проректоров, чтобы у них был административный ресурс, да? и сделаем эту рабочую группу, и она в текущем режиме пройдется, и может быть попросим, представители Министерства информационных технологий у нас есть, мы и с министром обговаривали, поскольку нам в любом случае в республике нужно создавать и общую систему. Вот у нас огромные, есть просьба Рафис Тимирхана ЧМ, у нас есть база данных Рособорнадзора по единым государственным экзаменам, да, чтобы мы мониторили, мы сейчас получаем доступ, ну, по сути, доступ это и у нас, и ВЕРО есть, кто из учителей, когда проходил э, переаттестацию, переподготовку, и вот как эта переподготовка влияет на качество э, на уровне школ детей на выходе, и потом, как эти дети продолжают наших вузов, Потому что э, мы можем э, это сделать, как большой университет, но я бы хотел, чтобы мы все к этой работе присоединились, и большие, и малые, поскольку чем больше выборка, тем больше данных, и, наверное, это будет способствовать и более эффективному принятию решений оперативному и Министерству образования и науки нашей республики. То есть за счет нас, наших вузов, для нас это в какой-то степени исследовательская работа, в том числе, ну, для нашего точно, потому что вот мы и Набережных Челнах, мы готовим еще и будущих учителей, каким образом это делать. Но ну, и по здравоохранению, то, что вот... Сейчас пожалуйста. Да, в контексте вашего выступления хочу сказать, что у нас и по ПИЗе готово да. вот этот материал, где мы сплошной выборкой пошли почти там, 250 школ. И там есть очень много вопросов, которые мы, наверное, отдельно с вами потом Хорошо. рассмотрим, потому что там то, о чем вы говорите, видимо, иметь будет очень серьезные такие... Хорошо. Потому что вам не при назначении на руководящие посты все это пригодится. Мы сейчас вот У нас в этом году огромный прием был, 14 тысяч студентов мы приняли, и большой прием э, иностранных студентов, ну у всех почти у нас, поэтому для нас особо важно, вот представитель КАИ, я уж по-старому, извините, буду говорить, э, говорил об индивидуализации траектории подготовки студентов, да, это же только нам надо критерии оценки. Для чего мы это делаем? А. Это для улучшения качества образования самого студента. Б. Может быть мы освобождаем наши аудиторные фонды или не строим эти кампусы дополнительные, которые там по требованиям должны быть в каких-то пропорциях количества обучающихся. Ну и так далее. Нам нужны критерии и финансовые оценки вот этих затрат. Да? Мы говорим, перешли там на систему электронную, согласно получению согласие на командировку, разрешения разных, а никто не сказал, раньше сколько тратили на это время, и сейчас сколько времени, да? то есть нам же не просто сказать, потому что за счет цифровизации многие компании разорились, это тоже надо знать, то есть если сам продукт, ну я условно говорю, автомобиль можно что угодно в автопроме делать, сопровизовать всю технологию, все процессы, но если сам автомобиль не продается, то понятно, что этого дело лучше не заниматься. Да? Может быть и нам так же. Поэтому нам надо четко сказать, вот муками мы тоже занимались, и все занимаются, а кто-то скажет, сколько что от этого получили-то. Да? Нам вот мы в ассоциации ведущих вузов, нам говорят об онлайн-программах, я всегда задаю один и тот же вопрос коллеге, говорю, сколько вы на этом заработали? Все считают, что он там онлайн-программу сделал, кто-то зашел, вышел и говорит: вот наша онлайн-программа просмотрели там такое-то количество людей. Ну и что просмотрели? Нужно считать, что мы в конце получили, то есть кто записался и дошел до конца, получив там аттестат, соответственно, или сертификат и заплатил за это денежку. А если этого нет, то мы можем считать, что мы пустую потратили ресурс. Когда говорим о цифровом университете, я скажу, что мы у себя договорились, на какое количество оптимизации это приводит. Понятно, мы что-то вводим, но а что взамен -то? Ну, улучшили дальше что Может быть, это примерно так же, что нанимать стороннюю организацию или бабушку на входе поставить. Да, дешевле обходится. В ходе обсуждения возник вопрос включения в программу Министерства молодежи Татарстана лагерей отдыха при вузах, возможностей и пути для этого. Коснулись и того, что в каждом вузе Татарстана определен сотрудник, отвечающий за профилактику экстремизма и радикализма среди студентов, а также за сотрудничество с силовыми структурами, обсудили предложение министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова о формировании единого общего стенда для вузов Татарстана. Итак, у нас появилась прекрасная возможность рассказать вам о том, как у научно-клинического центра прецизионной регенеративной медицины Казанского федерального университета появились абсолютно новые решения на пути трансфера результатов научных исследований в клиническую практику. Речь идет об уникальной технологии реабилитации пациентов со спинальной травмой, которую разработали совместно ученые клиники Мэйо, Соединенных Штатов Америки, ученые Казанского федерального университета при участии Дальневосточного федерального университета. При этом я бы хотел отметить тот момент, что Альберт Ризванов, директор научно-клинического центра прецизиональной и регенеративной медицины, буквально дня стал лауреатом Национальной ветеринарной премии Золотой Скальпель. Причем тут ветеринарии, спросите вы, а при том, что вручена эта награда за эффективное решение в области генной терапии в лечении травм у лошадей, а также за разработки геного препарата для регенерации тканей после травм у кошачьих. Речь в данном случае идет о Барсах. Кстати говоря, Альберт Резванов совсем недавно стал почетным профессором Ноттингемского университета. Можно сказать, что это состоялось во многом благодаря эффективности совместных исследований Казанского университета и Ноттингемского университета в области генной терапии в лечении травм у лошадей. То, о чем и говорилось ранее. При этом, продолжая тему сотрудничества двух университетов, надо сказать, что 16 по 18 сентября 2019 года в Нотингемском университете прошла совместная с Казанским федеральным университетом молодежная научная школа uk Russia Genome Workshop 2019, посвященная современным проблемам генетики. При том, что с российской стороны принимало участие 23 молодых ученых. В качестве наставника со стороны университета выступали проректор, директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киасов. Руководитель научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии Альберт Резванов, а также руководитель научно-исследовательской лаборатории экстремальной биологии Олег Гусев. И все же я немного отвлекся. Вернемся к теме уникальной технологии реабилитации пациентов со спинальной травмой, которую разработали совместно ученые клиники Мое Соединенные Штаты Америки и Казанского федерального университета при участии Дальневосточного университета. Смотрим наш репортаж. Вот так неспешная Гулюса врывается в историю современной медицины. После двух лет паралича она начала выполнять базовые дела по дому и уже может передвигаться самостоятельно на коляске. Медицинское чудо своими руками сотворяют ученые Казанского федерального университета, научной группы медицинского центра Дальневосточного федерального университета и клиники Мэй в США. Для меня очень много, для меня очень большой шаг. Потому что я, я же говорю, вот два года я перевора, не переворачивался, не пересаживался, я абсолютно ничего не могла. Я вот себя лучше стало чувствовать еще после операции после вот этих вот, как куда как съездила вот это, во Владивосток она была прикована к кровати после автомобильной аварии перелом позвоночника как приговор зимой 2018 года ей предложили участие в эксперименте в его основе наработки ученых Казанского федерального университета клиники Мэйю из Миннесоты и научной группы медицинского центра дальневосточного федерального университета это, это... Порядка пяти лет назад к нам приехал Игорь Александрович Лавров и инициировал исследование, как раз касающиеся диагностики и сохранных путей у пациента с полной травмой спинного мозга. И тогда в исследование был включен пациент как раз с полной травмой, и мы впервые его обследовали. И показали о том, что несмотря на полную клиническую травму, есть пути, которые могут быть в дальнейшем использованы для реабилитации. Голюса не единственный участник данного эксперимента. Участие в реабилитации принимают еще два пациента со спинальной травмой. Мне позвонили перед Новым годом, в 2018 году. Позвонила Эльвира решатна и предложила участвовать в экспериментальном лечении даже не экспериментальное лечение, а в исследовании воздействий тока да, на спинной мозг. Я согласился, потому что почему бы нет. То есть, как нет. Бы, люди в травме как бы, вынуждены пробовать разные методы реабилитации, потому что нет какого-то одного способа, который может поставить, да, иначе бы все были там, да, и все бы там вставали. Но каждый метод немножко добавляет в копилку и в сумме может скопиться так, что... Человек может встать. Трем участникам эксперимента медики имплантировали специальный чип поясничный отдел спинного мозга. Именно в ту область, которая отвечает за движение, спинной мозг подаются электрические импульсы, которые с одной стороны запускают парализованные ноги, с другой эхом уход в головной мозг. Одновременно ученые Open Lab. Двигательная нейролебилитация с помощью инновационной методики помогают пациентам заново сидеть и учиться ходить. Шаг за шагом мозг заново учится управлять телом. Open lab переводится как открытая лаборатория. Это площадка, оснащенная современным научным оборудованием и инфраструктурой, открытая как для ведущих университетских, так и для ведущих приглашенных ученых для совместной реализации научно-исследовательских лабораторий. подурально электрическая стимуляция – это уже вживленные электроды, которые остаются с пациентом на длительное время. А с, помощью, с помощью нее можно задать программу, то есть для, например, для сидения для реабилитации двигательной и так далее, чтобы помочь пациентам не только в рамках лаборатории провести, ну, как бы провести восстановление, но и в рамках бытовых условий. Долгое время считалось, что спинной мозг – это только канал передачи информации. Своеобразный кабель, по которому переход сигналы из головного мозга. И при его повреждении шансов на восстановление практически нет. Российские ученые доказали, что это не так. Даже при очень серьезной травме какая-то часть нервных волокон остается нетронутой. И хотя до этого она была задействована в процессе движения, российские специалисты выяснили, как научить эти волокна передавать нужную информацию.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 На базе университета функционирует научно-клинический центр протезионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, который работает над внедрением инновационных методов лечения и диагностики населения региона в клиническую практику. Полагается, что центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями ВУЗа для наиболее эффективного трансфера технологий по ранней и сверхрайней диагностике онкологических, инфекционных, иммунных и орфанных заболеваний, методов генной и клеточной терапии различных заболеваний человека. Человека, в том числе социально значимых. Центр включает в себя центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек, Отделение малоинвазивной хирургии, травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии и нейрореабилитации. Невозможно проводить, скажем так, какие-то исследования, еще что-то а, в рамках а, ну, так, стационара того, который пусть лечит, там, где лечится, и там, где а, образовательный процесс идет, и поэтому навокал создает сейчас... Совершенно новый тип э, трансфера технологий клиника, это, она будет называться прецизионной и регенеративной медициной, где будут отрабатываться все, все ломиксные, геномные, протеомные, э, клеточные технологии. То есть они будут отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, поздоговорных, а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Стоит отметить, что это не первое исследование ученых Казанского университета в области лечения травм спинного мозга. Сотрудники Open Lab, генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ создали препарат на основе двух генов, который поможет восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Революционная разработка российских ученых защищает нейроны от гибели, стимулирует рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон был у нас вариант использования э, плазминных конструкций либо вирусных конструкций, несущих два терапевтических гена. Э, один из них отвечает за... Э, Закодирование белка нейротрофического, который будет стимулировать регенерацию нервной ткани. А второй из них ответственный за стимуляцию ангиогенеза, то есть за рост новых сосудов, которые, конечно, тоже э, участвуют в регенерации и восстановлении ткани. Эффективность препарата показали проведенные на крысах эксперименты. Спустя несколько месяцев после начала лечения животные смогли ходить на прежде парализованных конечностях. Генную терапию и клеточную терапию мы успешно применили на крысах. А, например, клеточную терапию с помощью столовых клеток из жировой ткани пациентов мы уже успешно применили и на свиньях. У нас есть несколько патентов, сейчас ну, много публикаций, сейчас вот по свиньям мы готовим новые патенты, новые публикации и, надеемся, в ближайшее время выйдем и на пилотные клинические исследования. Эти первые результаты пациентов Open Lab двигательной нейрореабилитации говорят о реальном трансфере медицинских технологий. Разработки могут уже через ближайшие 2-3 года лечь в основу нового витка в реабилитации пациентов с травмой спинного мозга. Ученый Казанского федерального университета, профессор, директор... Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Анатольевич Резванов недавно стал обладателем престижнейшей российской премии Золотой Скальпель. Это самая высокая награда в области ветеринарной медицины. И вручена она была в рамках 25-го Европейского ветеринарного конгресса Пекава, который на днях проходил в Санкт-Петербурге. Столь высокой награды. Альберт Анатольевич Резванов и его соратники удостоились за действительно прорывные разработки в области ветеринарной медицины. и, В частности, упоминаются работы вместе с учеными Нотингемского университета из Великобритании. Были разработаны методы генной терапии, которые позволили травмированным лошадям восстановиться буквально за два месяца, что намного сокращает путь, который раньше был предложен предыдущими методами. Кроме того, высокий вклад был внесен в рамках Open Lab генные и клеточные исследования Института фундаментальной медицины и биологии также под руководством Альберта Резванова, в части генной терапии, лечения травмированных снежных барсов. Вручение столь высокой премии означает высокое признание вклада Казанского федерального университета в отечественной ветеринарии и, кроме того, отражает богатое наследие сотрудничества с Натингенским университетом Великобритании. Общие подходы к оценке качества кандидатской диссертации обсуждали в Казанском федеральном университете с основателем Диссерната Андреем Заякиным. Смотрим наш сюжет. 17 сентября в Казанский университет прибыл один из основателей вольного сетевого сообщества диссернет Андрей Заякин. Встреча с руководством вуза состоялась в зале попечительского совета КФУ. Меня любезно пригласил Марат Рашитович. Обсудить проблемы научной аттестации, особенно в контексте того, что Казанский университет переходит сейчас на систему собственных диссертационных советов, и в этой связи хотелось бы избежать тех ошибок, которые сделаны уже были в нашей федеральной системе научной аттестации. В ходе заседания были обсуждены проблемы, стоящие перед всеми российскими университетами, а также высказаны замечания в сторону сотрудников КФУ. Напомним, что в Казанском университете издается большое количество научных журналов по самым разным отраслям знания. Здесь важно отметить хорошую динамику развития журнала Института психологии и образования КФУ «Образование и саморазвития. В 2017 году у Диссернета были претензии к статьям, которые издавались еще до 2010 года. Перед руководством вузов стала проблема – либо закрывать журнал, либо производить его очистку. В результате было принято решение реанимировать журнал, заменить его главного редактора. В настоящий момент ключевым редактором является Николас Ражби, ведущий научный консультант по развитию международной публикационной активности. Любые лекала, по которым будет идти дальнейшее очищение... Вообще говоря, любых редакций должны списываться с кейса журнала образования, саморазвития. Я считаю, что он войдет в историю. Я был в журнал, в котором публиковалось очень много статей, в которых нашелся плагиат. И в какой-то момент руководство вашего университета приняло решение заменить в нем главного редактора, заменить в полностью или частично редколлегию. Был приглашен англичанин, специалист по научным, научным публикациям, и наукометрии, некражбе. И он провел очень тщательную кампанию по э, детальнейшему изучению всех ситуаций. Компания по наращиванию публикационной активности в международных научных журналах базы скопуса и Web of Science, которая некоторое время назад была развернута в стенах Казанского университета, это компания, которая порой перестала в Сегодня последствия этой компонентной здорово икаются нашему университету, икаются в первую очередь в прессе в информационном поле, как пример формального подхода к исполнению требований государственной программы ТОП-5100, в рамках которой университеты-участники были обязаны увеличить число публикаций в международных научных базах данных в обмен на щедрое финансирование со стороны государства. Основная претензия то, что значительная часть публикаций была размещена в так называемых мусорных журналах, низкорейтингах изданиях, редакции которых не критично относятся к публикационным материалам и не проводят их рецензирование например, предмет научной ценности. В итоге университет понес серьезные репутационные потери, как говорил в другое время и по другому поводу Сергей Довлатов. Не то чтобы он пил больше, чем остальные, но получалось у него как-то это заметнее. Редкий вуз, участник программы ТОП-5-100, избежал соблазна нарастить свои рейтинги за счет массированных публикаций в низкокотируемых журналах, но Казанский университет имел неосторожность засветиться в этой практике наиболее ярко. И упрыгнуть в этом КФУ стало в определенных кругах хоро... э, просто хорошим тоном, в том числе и в кругах сотрудников университета. Знаете, в математике есть такой способ доказательства теорем, доказательства от обратного. Давайте попробуем взглянуть на тему сомнительной публикационной активности, имевшей место в КФУ, с такого ракурса, с ракурса от обратного. Что бы было, если университет не стал форсировать эту активность? Из позитивных моментов, очевидно, профессорско преподавательский состав КФУ был бы избавлен от дополнительных нагрузок, которые накладывали на него, на него эту активность, избавлен от того раздражения, которое эти нагрузки порождали. Как, например, это случилось в Уральском федеральном университете. Там избавили своих сотрудников от необходимости гнать в вал публикаций и пошли другим путем. Путем сокращения преподавателей из 3500 научно-педагогических сотрудников под увольнение попало около 700, каждый пятый. Сэкономленные средства Уральский ВУЗ пустил на развитие других программ в рамках проекта «5.100». Если бы уральская практика увольнения каждой пятого сотрудника университета была распространена на КФУ, работу бы потеряли около двух тысяч преподавателей. Это... Зато репутация университета скорее всего, не пострадала. Надо понимать, что финансирование, которое получил КФУ в рамках программы 5.100, в том числе и за свою публикационную активность и все огрехи с ней связанные, позволили в том числе и сохранить массу рабочих мест в университете. У истории с мусорными журналами есть и такое измерение, и не надо о нем и забывать. Уникальный проект «Предотвращение деградации почв» в тренде меняющихся климатических условий современности разрабатывают ученые Казанского федерального университета. Технология разработана Институтом экологии и природопользования КФУ в рамках гранта федеральной целевой программы и уже протестирована совместно с индустриальным партнером Холдингом Агросила. Внесение в почву нетрадиционного удобрения биочара, скажем, из куриного помета, позволяет задерживать в почве углекислород повышая таким образом плодородие почвы и предотвращая повышение температуры в окружающей среде. Технология, разработанная в КФУ, позволяет получать биочар также из элеваторных отходов, скажем, подсолонщик, рапсов и других растений. Биочар — это продукт, полученный в результате нескольких стадий пиролиза. Пиролиз — это сгорание без доступа кислорода. Впрочем, более подробно мы вам расскажем об этом в нашем репортаже. Смотрим.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 В преддверии празднования 215-летнего юбилея Казанского университета ректор Лешат Гафоров за счет личных средств подарил музею университета фортепиано компании «Селлер» 1930 года. Напомню, что празднование 215-летнего юбилея университета ожидается в ноябре месяце этого года. Смотрим наш репортаж. К 215-летию Казанского университета ректор Кафуэль гафуров решил подарить музей истории пианино 1930 года. Инструмент опробовали на месте. Пианино настроено, звучание у него хорошее. Я отсюда часто заходил и видел, что то пианино, которое стояло здесь, оно, в общем-то, диссонирует с нашим музеем. Поэтому было принято решение найти исторические пианино, что было сделано, ну а... Некоторые могут задать вопрос, почему это не произошло в ноябре, вне юбилея. Разницы никакой нет. Вот, вот, я получил заработную плату и решил часть потратить на покупку данного инструмента. Пианино будет расположено в Музее истории КФУ. Играть на нем смогут все желающие. В скором времени планируется также поменять рояль, расположенный в актовом зале КФУ. И я думаю, таким образом мы поменяем скоро и рояль который стоит в актовом зале. Вообще к празднику нашему, 26 ноября, который мы будем отмечать, немножко поменяется и наш актовый зал. Капитально мы его изменять не можем, потому что этот объект сегодня является объектом культурного наследия. Ну, как говорится, от перестановки слагаемых ничего не меняется, но мы его приведем в более такой исторический вид». И вновь о рейтингах. Казанский федеральный университет в рейтинге ведущего британского агентства Times Higher Education среди российских вузов поднялся на одну позицию, переместившись с 10 места на 9-е, при том, что в мире позиции свои прежние 601 на 800 он сохранил. британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг университетов мира за 2020 год. В этом году в него вошли свыше 1300 высших учебных заведений из 92 стран. Россия представлена 39 высшими учебными заведениями, в число которых вошел и Казанский федеральный университет. Один из ключевых рейтингов, он интересен тем, что он его разрабатывает одна из ведущих рейтинговых агентств мира, которая рейтингует не только высшее образование, но и многие другие сферы. И поэтому с точки зрения методологии у них очень хороший выбор, очень интересный подход. Хотя для нас опорным является QS Куакуар или Саймонс, но за этим рейтингом мы тоже очень внимательно наблюдаем. В этом году доля российских вузов в рейтинге возросла. Страна заняла 39 мест таблицы, что на 4 больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост количества участников, Казанскому федеральному университету удалось улучшить свои позиции. Университет в мировом разрезе занимает 601-800 строчку, а среди российских вузов КФУ занял девятое место. В этом году мы на той же позиции, вроде бы, казалось бы, что и в прошлом году, это диапазон 601-800, и поэтому там, ну скажем много есть различных мнений. То есть много это или мало. Но если мы посмотрим страновой разрез, то нам удалось улучшить свои позиции. Если раньше мы были на 10 месте в Российской Федерации, сейчас мы на 9 И наша позиция, то есть среди федеральных университетов, мы в этом плане занимаем, это самая высокая позицию, И наша позиция выше, чем общая позиция Санкт-Петербургского государственного университета и э, э, Бауманки. Вот имени Баумана, который является одним из признанных это лидеров образования. При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доход от исследовательской деятельности, качество преподавания, а также возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. Так, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале ТВ». Вел программу Ильдар Каремов. Всего доброго.